Когда говорят «тюркская культура», тут значит, возникает картина там, «Горящий город, разграбленные дома, огромный э, значит, мужик в необъятных шароварах вытирает об эти самые свои необъятные шаровары свой окровавленный, зазубренный значит, ятаган». Надо сказать, что сказать, картина, да, хотя она и расхожая, но она... В общем, далека от истины. В идеологии некоторых обществ сложилось пропагандистами-политиками такое мнение, будто тюрки – это дикие кочевники, не имевшие культуры, которые только и делали, что завоевывали сопредельные города, подвергая их разрушениям. Но давайте разберемся на паре примеров, кто из нас дикарей. В XIII веке тюрки, завоевавшие Индию, построили на то время одно из самых высоких зданий в мире – кутыб-минар-минарет султана Айбека Дилийского султаната. В 16 веке тюрки Бабура, завоевавшие Индию, построили Тадж-Махал. В 13-14 веках тюрки Чингисхана, завоевавшие Иран и Китай, построили там, соответственно, Маргелландскую и Ханбалыкскую обсерваторию. Да, вы не ослышались. Тюрки Чингисхана, которых оклеветали в их бескультуре, строили обсерватории. Ну а теперь перейдем к Египту. Каждый казах знает, что в 13 веке Египтом правили тюрки-мамлюки. Основатель Мамлюкского Египта был султан Айбек, не путайте с основателем Дилийского султаната, того тоже звали Айбек. Самый яркий правитель Мамлюкского Египта был султан Бейбарс. Но мало кто знает, но Египтом тюрки уже правили и не один раз за 400 лет до Бейбарса. В 9 веке это были тюрки-толуниды, в 10 веке тюрки Ишхиди. В 12 веке Египет захватила армия тюрок Замгидов. Полководец салах ад по приказу тюрка Сельджука и мат аддина Занги уничтожил фатимитский Египет, сотрудничавший с крестоносцами. Теперь, когда мы вкратце знаем, какие тюрки и когда правили Египтом, перейдем к вопросу о дикости и бескультуре тюрок. В 868 году тюрок Ахмед Ибн Тулун основал свое государство в Египте, построил одну из самых больших мечетей на то время. Но самое интересное, что согласно труда немецко-швейцарского историка Адама Меца, мусульманский ренессанс 303-й страницы тюрки-тулуниды построили первую большую государственную бесплатную больницу для бедных людей. Тюрок Ахмед ибн Тулун выделял из госбюджета на эту больницу 60 тысяч динаров и лично сам посещал ее, проверяя каждую пятницу. Наши предки строили в девятом веке больницы, школы, бани, города, обсерватории, высочайшие минареты. И в это же самое время арабский путешественник Ибн Фадлан в хазарском Каганате, увидев славян, написал то, что вы видите сейчас на своих экранах. Так что кто из нас дикари еще можно оспорить. Это трусливые кочевники, которые случайно из-под Ташкента пять лет назад прорвались в Византийскую империю. Когда жил в Казахстане, то местную национальность русские называли звери. Что это табуны лошадей? Кошма, это вот, как ее, э, юрта, и все. Все, ничего не ходит цивилизации. А кто такие были славяне? Это варвары? Барбары? Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи. Принесли им свет Христовой истины. И сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке.